говорили что они голыми руками разрывают вооруженных людей Чё за? это неправда <связь> правда страшней я вот тут недалеко раньше жил ну до войны еще на петровке один из всей семьи спасся. На работу ехал. Звонить пробовал, но куда то а Это...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 светлое будущее верим а начальство в конец света и что помогло не успели даже добежать так 30 лет все и простояло ничего нам больше достанется тут одного оружия а лекарства да с этим богатством еще лет сто под землей торчать можно не знаю я вот не могу никак привыкнуть реактор заработал свет есть Тепла сколько хочешь, а мне как-то не по себе. Не может быть так хорошо. Да ладно тебе. Считай это подарок нам, от предков. Глядишь, с ним и не загнемся. Просидим еще лет сто под землей, а там и на поверхности жить можно станет. Здорово, Артём. А этот парень, кстати, был в той группе, которая D6 нашла. Да, сразу же тон дали. А я вот в новобранцах два года гонял, пока меня Воркин приняли. Не, мужики, не знаю, как вы, а я на поверхность каждого давай, сайта, давай. еще Слышал, что 3, с купой Романова случилось. С Романовым? А с ним-то что могло стрястить? Он же в лазарете валяется. С того самого похода в великую библиотеку. Выписали его.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 Теперь полноправный рейнджер. Надо будет это дело спрыснуть. А пока, давай тебя. Итак, приступим. Прежде всего, противогаз. Без противогаза на поверхности решатный супиш. Одна пыльчиво стоит. Фонит до сих пор, хоть яйца запекай. Да и ветро есть зараженные участки. Не забудь фильтры. Конечно, противогаз смотрится и без них неплохо, но пользы от него тогда ноль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 Теперь самое интересное. Пушки. Выбирай, какие нравятся, и испытай их Разве, Обычно да. рейнджеры носят по три Молодые ствола. Дорогие. И выбор их зависит только от тебя, Артём. А вот этой красавице. Придачу нужно что-то для ближнего боя. Зато на расстоянии винтовки не зайдут. отличный выбор. Калаш — лучший друг рейнджера. у меня Лучше дробовикам ближе к моем ничего нет. Главное, не пытайся издалека стрелять. Мира столкует. Ладно. Теперь отправляйся в ТИР и попробуй выбрать оружие в деле. Если захочет посмотреть что-то еще, обращайся. Артем, Артём, пытайся оставить. Разрежай. Положить оружие. Попробуй выстрелить, завтра кротик. Промы нету. Молодец. А теперь по броню. Улавливай шратник. Броню пробей. Много патронов надо. Так что смотри их. Если... Значит, брак. Попробуй выслышать голос, но чертуешь разник. Можешь, Можешь потренироваться сделать. еще. Или отправляться к нему за задание. Вы заличиваете приказы. Заходи. Вот путешествует ни с нельзя. Объект чистый. Дача с ним мы сейчас Замеряли. Мы вчера входили двери. Закрытых еще тьма. Некоторые заварены. Другие без зарков. Будто их изнутри запирали. И что? А то, что из-за некоторых фонит хоть яйца запекали. Ну. Тут же реактор. От него можно. Это Не может он вообще в другом конце. Я говорю тебе, это место только кажется таким... безопасным. Может, это и не Буркер не такой? А что тогда? Не знаю, но двери эти сами передать беспроста. Мельник вызывает к себе командиров звезд. Будет большое забрание. Чё-то жареным запах. А я вчера тяжёлый в командном пункте. Ну и случайно. Что-то начинается. Да о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 Я ведь не досказал. Была и третья группа фашистов, помнишь? У ВДНХ ее видели, наверху. У нас там был внешний дозор, каленый скальпель. Но вот они передали, что видят фашистов, большую группу. Потом передали, что фашисты видят их. А потом связь оборвалась. Погоди, погоди. Это что, каленый пропал? Не пропал. Нашли его. И скальпеля. Оба свинцом нашпигованные, по контрольному в голову. Не может быть... Я же с ним вот три дня назад только день рождения у него. Что за отморозки это? С а это что за десна? А что, вы хорошо разбираетесь в бесах? Неужели я наконец нашел достойного собеседника в последние 500 лет и поговорить-то не с кем? Так, Лёха, не слушай этого клоуна. Открывайте ворота! Ты про Лесницкого-то слыхал? Ты о чем подводим? это? Открываем. У ребят из в лаборатории спроси. Чёрт! Что он там уже натворил? Yes. Открываем. Ладно, пошли.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 Так, а внутри там что? Хранилище там. Вроде химическое оружие. Хотя чёрт его знает. Капец. Сейчас мне полковник Залесницкого не нераскалённую арматуре, но загонит глубоко в душу. А я, как назло, без вазелина. Ладно, пошли. Да. Взять-то мы Д-6 взяли, но сколько ждут выходов и входов. Целый город, тайники, бункеры. Хотя, конечно, о такой базе можно только мечтать. Только что ребята вернулись кольца. Горьер Ганза укрепляет свои посты по всей Лидии. Особенно те, что красным и фашистам поближе. Фашисты зашевелились. столько, что в штабе шум был. Они с красными на поверхность сцепились. Два ударных отряда. А что не поделили-то?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 Шмельник приказал отовсюду людей выводить. Всех забираем сюда. Послушаем, что на собрании скажет. Дерьмовое у меня предчувствие. Когда мы Д-6 нашли, помнишь, Мельник говорил, с этим богатством, с этим оружием, людьми опять станем. Поверхность от мутантов очистим. Человек снова будет звучать гордо. Ну, а ты чего ожидал? Голодные собаки такой жирный кусок учуяли, и ясное дело, передерутся. Да я просто думаю, нам вроде как всем спасение дается, а мы войну затеваем. Это, брат, не мы. Это все они. мы это белые и пушистые. Ага. Такие пушистые аж пулеметные точки на всех входах поставили. А пусть не лезут. На чужой каравай рот не разевай. Герман, эти к мельнику в штаб. По вызову.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 Я попробую подать напряжение, врубить свет. Пока пользуйтесь фонарями. Так, готов? Вперед! Осторожно, двери закрываются. Удачи, Эга! Кстати. Кстати, Артём, вы с моим отцом тоже тогда ведь на монорельсы ехали. Ракеты на рассадник черных наводить. Хорошая примета. Тогда все нормально получилось. Ладно, напряжение есть. Открывай ворота. Я держу проход. Молодец, справился. Тут все чисто. Выдвигаемся. Так, по плану впереди вход в коллектор. Давай направо, слева ты. Что-то испугнуло Вот эта скорость. А у тебя ничего, реакция. Нормальная. Так, лестница. Осталось совсем чуть-чуть. И посмотрим, кто ли ты, Или кто. Поверхность. Надевай противогаз. Хватит пялиться на мою задницу, кролик. Не для тебя цвету. Помоги-ка. Двигаемся к главному входу. Там удобная позиция. Смогу держать большую территорию. Ты же вроде неуязвим для их.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 Воронки. Постой. Он должен быть тут. Следи за тобой. Биду, сейчас я ему гаду. Прыгай за ним, Артем! Со мне войти. Налево. Направо. Он прямо на тобой. Осторожней. Готов. Существо, которое я встретил на выжженных останках ботанического сада, выглядит как черный, и смогло проникнуть в мое сознание, доставая и вытряхивая из меня самое сокровенное. Но это был только детеныш. я уверен, он меня узнал. Узнал и испугался. И смог на какое-то время вывести меня из строя. Этого хватило, чтобы оказаться в плену. Господин штурм свежее поступление. Двое красных и боец Ордена были захвачены возле ботанического сада. Около рейнджера был обнаружен мутант размером с ребенка. Он также был доставлен в Рей. Ладно, потом разберусь. Что поэтому? Подозрение в генетическом родстве. У меня в норме все. Две руки, две ноги, пальцев сколько положено. Я нормальный? Нормальный? И вообще я гражданин Ганзы! Молчи! Это ты на Ганзе, гражданин! А тут подозреваемый в мутации! И это мы сейчас проверим! Эх. Если твой череп правильных пропорций, ты свободен! Если нет, ты недочеловек, Урок. Урод! Это произвол! Достой да ты спокойно! Что там у тебя? Так, 318 миллиметров. На триста Смотрим в табличке. Ну вот, поздравляю, ты мутант! Нет, нет, пожалуйста! В мусоропровод. Вопрос простой. Какое задание выполняли в Ботаническом саду? У разведки своей спроси. Фашист недоделанный. Ч читаю до трех. Один... Слава красной линии! Два. Да здравствует товарищ Москвин! Я расскажу, но не при посторонних, меня убьют, если узнают. Этого во второй блок. Обычно Рейх не вмешивается в дела ордена. Но тут нам одновременно попались Рейнджер, Красный и Мутант. Что все это значит? Говори или получишь пулю! Бери офицера! Ах ты! Множество в себе. Ты, я так понимаю, из ордена, со Спарты, а я с красной линии. Наши начальники, может, в засосы не целуются, но нам-то, простым солдатам, что с того? Так, понятно. Дистанционный замок. Я одно знаю. В одиночку отсюда не выбраться. А вместе шанс есть. Так, а что они там говорили про Мусоропровод. Выбираемся из этого концлагеря, а там посмотрим. Ай, мать твою Пойдем. О, знакомые трубы. Это у них типовое решение для таких заведений. Если бунт или еще что, вся тюрьма становится большой газовой камерой. Лифт уедет, дальше двинем. Двинули. сема еще? Я, конечно, слышал, что у них тут где-то концлагерь, но такие вот масштабы. Да... Вон там, лаз на той стороне. Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Так, так, так, так, так, так, так. Двинули! Ты, главное, на свет не показывайся. Темнота друг диверсанта. Так, кажись, проскочили. Ну-ка, ну-ка, решетка. Хрена с два. Видно, мало каши ел. Да, тут не пройти. Ладно, куда дальше-то? А что если... Братишка, а ну-ка подсади! так а сейчас представь что ты маленькая сука мышка пригнись не и потихоньку теперь нет. тихонечко двигаем вперед ты с такими на всякого а так как хорошо пристрелим мы тебя и людей сбережем. не стрелять мы его не станем отомри спасибо господин офицер, спасибо Стрелять неэконом. Фюрер считает, что роды не заслуживают ничего. Со За мной! Обавно и зрелище. Но это единственный вопрос, по которому я не вполне согласен с Федором. Делаем так. Всегда. Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю. Тут ты снимаешь своего. Форштейн? Давай! Только раньше времени не начинай! Все, работаем! А что же делать? Пожалуйста! Пожалуйста! Я электрика! -а, -а, -а. а вот отличное решение. Забить его лопатой! Экономно. Очень. Гигиенично. Вполне. Слышал? Что это? Вроде что-то упало. Штукатурка может. Сыра тут. Нету тут штукатурки. Бетон один. Так, заключенные 30. <связывая> это вы произвели шум. Не я это! Не я! Богом он, смотри, смотри! Да, Стоит сколько Но ты сможешь? Чех, молодец. Нам всем да, все равно все конец. Нравится? Сучок. За что? За что? За то, уроки, что ты наши гены поганишь? Да. Нет, не надо, не надо, не надо! На себя посмотри, тварь! Голову от жопы не отличишь! Все туда же попортить! Я не. Дайте сказать. Дайте, дайте сказать. Что ты мне скажешь, головорез? Пожрать. Дайте хоть чего. Пожрать. Кормить тебя еще. Слышь, парень, открой замки. В караулке, пульт. В караулке. Что значит ты его отпустил? Ты что, рехнулся? Его же оба шарфера приказал в расход. Это же трибуна за сочувствие урода. Не знаю я. Я смотрю на него. И вместо этой черной обезьяны сморщенной вдруг вижу своего пацана. Сынишку своего. Ну и. А тут еще этот торговец Ганзы. Продай, говорит зверька, чего его стрелять? Хорошие бабки, говорит дам. Ну я и. И что? Заплатил? А то! Ты это... Послушай, я готов поделиться. Мне одному много. Ты только обершарфюреру не надо. Там 200 патронов дали. Половина моя. Так, чего гуляем? Так конец смены у нас. Тогда нечего здесь торчать. Марш, козор Есть гер-обершарфюрер! Слышно там что-то. Ну ты даешь, парень. Как ты его? Тише. тише. Услышат и все. Глотай газ. Добрался, герой. Теперь надо, чтобы с той стороны нам шлюз открыли. Вон кнопка на стене. Это вызов. Жми. Прячемся. Так лучше. Кому там приспичило? Вы со мной шутки шутить будете? Ну-ка вылезайте! Пацаны, ну что за прокол Серега, ты... Гляди, в следующий раз не открою. Ты меня знаешь. Это уже не смешно даже. Что Давайте теперь в прятки Дышь, играть. Да не слышно, не как фига. маленький. Серега! Давай, Выпустите! Выпустите нас! Там наверху пульт. Можно открыть все камеры. Внимай. Закрывайся! Фу. Внутренний блок прошли. Теперь самое веселье будет. А вот, держи. Часы у тебя что надо. Лампочка загорается, когда тебя видно. Удобно. Значит так. Дальше наверняка будет охрана. Но своих газом они травить не станут, поэтому можно будет развернуться по полной. Эх, гранату бы. Ну ничего, прорвемся. Ну, поскакай. Ты иди низом, а я сверху. Прикрою, если что. Huh? huh? Мутанты, бедняги, у кого ноги, руки, у кого что? Не. Ну, поскакали. Побег из фашистской тюрьмы прошел под девизом «Враг моего врага, мой друг». И зовут этого друга Павел. Он командир уничтоженной разведгруппы красных. Я никогда не питал особой симпатии к коммунистам. Но Павел действовал как герой. Ну что, я все твой хуйчу! Ты молодцом, не зря тебя в рейнджеры взяли. За мной не останавливайся! Хватит консервов, чтобы рейк был сын в 100 лет. Там достаточно оружия, чтобы уничтожить всех уродов и генетически неполноценных. Идите за! На Кто там еще? Побег! Что потеряли? Перебили охрану и скрылись. Так что вы тут делаете? Найти не найдем нас. Черт! Не